We'll more. A dream, baby. A dream. So... Аптечку брось на пол! Mm -hmm. <laughs> Ты чучел! Снизу есть торговец. О, да? А, очень важный вопрос. Я сейчас могу пойти. По поводу дыма, верно. Я сейчас могу пойти похилиться, и у меня вот эти те типы, они, типа, их не будет, правильно? Или будут только типы, кроме, ну, типа, большого. Так, и снизу где-то торгуются, да? Ну, пойдем поищем. Стрелки. А, стрелки. <смех> стрелки. Так, а торговец, я думаю, где-то здесь, да? Чё-то там не видно. Торговца. О, похер, давай их тоже убьем. блять. Давай, давай. ой ой ой ой ёй Ага. Не, мужики, всё, буе. Меня не взять. Абсолютно не взять. О, здорово. А, да, да. Я а -а -а! Тихо, тихо, тихо. Видимо, это он. Да? О, так я их зажал, мне вообще похер. Похилиться бы чем-нибудь. Масло, масло мне не поможет. А каких самураев мне убить надо? Всех? Ой, мне надо чуть передохнуть. Всех снизу, которые, видимо, на меня напали, да? Ну, что-то мне подсказывает, что мне сейчас тихо, больно будет. У меня просто так мало хп. А, у меня еще жизнь есть. А, так они это вообще, блядалашки. Тихо, ударить! Да... да зачем ты в стену бьешь, Алло, очнись! Сосать? Ага, ага. Все, да? Кто-то еще есть? Мальчики. О. Тихо. Ч -сюда, бля. Блин, зачем эти глини у нас нужны? Я до сих пор не понял. Я их собираю собираю. Зачем они нужны? Я так и не понял. Так, все, давай, дед, давай мне что-нибудь. Ну конечно. Чё? -за... А зачем мне эта записка? Описание крысы, это не то что-то вот Крышами замка Ася наклубятся, ну, типа для этих, которые, ну, конченые, которые прыгают, да? Протонить краму резчика? Слева от Эммы Это, я так понимаю, Эмма, да? За факелом а а дорогой ток Ну без проблем а у меня теперь есть торговец, да? Ёпта Божественная капля крови, это что? Короче, ясно. Что-нибудь интересное мне надо. О. Короткого меча кадати. Ну, это все понятно. А, вот семечка тыквы, да, можно купить. Это кайф. А здесь что? А, это так, чисто подразделение. У Энга крутая штука есть. А какая крутая штука? Вот это? Просто что такое тр трехэтажная пагода, блядь? Я, ну, даже не имею представления, если честно. Капля крови может излечить всех, кто есть из заболевших. Заболевших это этим поветрием, да? А как посмотреть, что с поветрием у меня там происходит? А, с поветрием вроде вот здесь вот смотрится, да? А, невидимая помощь, 7% это, ну, типа плохо, да, я так понимаю? Должно быть 15%. То есть мне у него ничего не покупать, правильно? Копить на семечку. Купи семку, так я не против, у меня 500 голды, а надо 2000. О, 2000 надо, у меня 500. Видимо, семки это мастхэв, да? Не, я понимаю, что это мастхэв, конечно, но просто бабок-то нема. А у меня есть эти? Ушар богатства есть. А может продать что-нибудь или без вариантов? А продать что-нибудь это импакт? Фляг 10? В смысле, можно 10 раз хилиться фляжкой? Это да, это утопия, я понял. Реально можно себе флягу на 10 раскрутить? Да, да, да, да. святилище змея это где? свет направляйся опа все блять <смех> <смех> о намаля здесь Здорово чел не ожидал до да, такого поворота а, а вот и будешь знать так все я наверх налево вверх ну вроде и здесь а и сюда дальше опа Опа! А это у нас что тут? Здесь нет вражин. Походу нету. О! Ставлю жирный лайк. Жирнющий. Желтый порох. Ну нормально, нормально. Нормально, нормально. Все, больше нету, да? Ничего? Бинго. О. О. О. Крыша с дымом, да. там куда? Наверх? В смысле карманный идол? Что это такое? А, блядь, Да. Да ты мне сейчас всю игру заново открыл просто. Ну, по идее, мне их не надо не убивать, потому что я наверх, да? Я, пожалуй, дрожаху схаваю. а А-а-а. А может быть, тут еще семечка будет? М? О, ебать, в натуре семечка. <с comida> Кто же мог додуматься? А, блядь, мне семки надо отдать, да? Тут камикадзе. Спасибо за инфу. Так, я считаю, что это не... Как сейчас запомню верхняя башня, комната, четко. И надо семечки отдать, О, очень важно. Потому что фляжка, ну, э, ну по-любому же есть типы, которые проходят без урона, но это не про меня вообще абсолютно. Без урона это нет, это не я. Отмена. О. Все, давай без лишних диалогов. Чпок, чепок, чпок, чпок. чпок. А может еще одна? <смех> <смех> ну мало ли? Да. Давай бы я. Наберешь. Ну, И сколько у меня теперь? Пять? Так, на башня. Ну вообще, если честно, мне больше нравится здесь с боссами драться, чем, ну, так бегать, что, то какую-то херню страдать. Потому что босса интереснее. Могу рассказать нахера тут осколки Давай На халяву зарубить врага Который к тебе лицом Конечно интригует Типа когда он Ну давай я жду Я жду А? Тут я, конечно, лютый Дару, братишка! <put on> <enterprises> а <п boxes> а -а -а. О, так у меня уже 941 монетка Кайф Скоро будет момент, который как раз раскроет потенциал осколков Ну, я уже научился с этим с маслом управляться И с этим Потанцевал осколков, да, я правильно понимаю?